Привет! Сегодня мы с вами посмотрим контент на канале Ильи Никонова. Конечно же, я это делаю, потому что эта персона недавно под одним из моих видеороликов написала, что Мошкин — это святой человек, а ради благополучия других он пожертвовал своей свободой. Июне скоро будет 230 рублей. Пару дней назад Ильюша Никонов оставил такой комментарий, у меня под одним из видеороликов про Мошкина. А потом этот комментарий куда-то исчез. И поскольку я его не удалял, наверное, Илья Никонов сам его удалил. Потому что ему другие пользователи начали в ответ на его комментарий писать то, что они о нем думают. И давайте мы посмотрим видео, которое перед Новым годом, 30 декабря, вышло на канале Ильи Никонова. А лидерская группа «Глизе». Вот мы видим 22 партнера, пока что подключилось. Скорость давайте мы поставим. Ну давайте на полтора поставим, если будет очень быстро, потом до 125 снизим, потому что видеоролик идет час двадцать, ну столько времени сидеть. Извините, я дома не нашел фольги, чтобы шапочку себе сделать, а то ну, за такой промежуток времени Может и я стану свято верить Илье Никонову, поклоняться Рой Клубу И что там еще делают адепты Рой Клуба, потому что иногда смотришь на людей и думаешь, блядь, с какой луны вы вообще свалились Как в эту ахинею можно верить и на это вестись Но давайте посмотрим так. Может быть и цели 2022? Ну, да но я все равно буду как бы. Так, так учиться. Всех приветствую, значит, у нас итоговая планерка по итогам 2021 года уходящего. поздравляю всех с праздником. Брать... Блять, это не итоговая планерка, это клоунская планерка на самом деле, потому что вот я замечаю такой факт, вот эти очки грёбаные, это свелови вроде очки, обычные пластмассовые очки, ну, ничем не примечательные, это там, блядь, не Гучи, не ещё что-то, да, и вот Мошкин напялил в этих очках, везде ходит, тусуется, Никонов, блядь, темно, сидит в машине, это еще один факт, который стоит заметить, да, Подписывайтесь на мой канал в Телеграм, путь от Лада Приора до Кадиллак Эскалейт за два года. И вот все, что самое дорогое у него есть, и очки напялил, и в Кадиллаке сидит стрим ведет. Это похвально, когда человек зарабатывает, ну тут э, нечем стыдиться, да? И не за что стыдить человека, если он умеет зарабатывать, вот на хорошую машину смог заработать. Но когда понты настолько очевидны, или это подражание но то, что Бля Воя тоже в этих очках, и все лизеры Рой клуба гоняют в этих очках ничем при... не примечательных, парфозных очках каких-то, да ты б не позорился, ты там столько бабок на рефералке на обманутых людях срубил, да купи ты себе нормальные очки. Рой Бен купи себе, да, Рой Бен. Нормальные очки, которые дорогие, которые качественные, на самом деле. они понтуйся вот этим ли, что Мошкин настолько для тебя кумир, что ты хочешь ему э, вообще подражать во всем. А, кадиллак, да. А, конечно, а, прикольно, когда человек сам, ну не прикольно, а похвально, когда человек сам а, своими силами заработал на хорошую машину, квартиру, дом, путешествие. Но когда ты понтуешься тем, что ты обманываешь людей, Кидаешь их на бабки, лоховодишь, и говоришь, бля, зато у меня Кадиллак. Ну, тут ничего уважительного, я считаю, нет. Извиняюсь за качество звука, которое может быть немножко таким, с шумами. Сейчас записываю на обычную петличку, потому что вот этот микрофон у меня, он что-то что-то там с ним не то стало. Надо заказать новый с Алиэкспресса. Выберу какой-то нормальный, более-менее, чтобы там не за косарь, не за два косаря долларов, потому что ну такие деньги на микрофон тратить считаю ненормальным. Я же не Илюша Никонов, который себе может это позволить сделать. Ну ладно, давайте дальше смотреть. Просто очень прикольно смотреть, как люди, вот как клоуны себя ведут, все цацкие на себя надо напялить, даже в подходящий для этого момент. Католическими простиками, да, китайскими и прочими, а, Ну так как повелось, что люди ориентируются на 31 число и а, итогово подводят, а, вообще итоги года. А, я вкратце расскажу вообще, что у нас сделано и что планируется, и потом я хотел бы, чтобы моя первая линия выступила, ну и лидеры, кто хочет, кто -то, чтобы что себя добавили. 2021 год а, уходящий уже был очень интересным. Очень интересно было на открытие на взлеты, на падения, на путешествие ну не знаю как у остальных, да, то есть для меня это, наверное, самый насыщенный год вообще за все 35 лет моей жизни, именно по передвижению да, и по посещению тех мест, где я еще не был, да, то есть все лето мы ездили по стране, проводили различные мероприятия. А говорят, корона, корона, особенно в Рой-клубе, вот нас хотят закрыть за забор, <laughs> железный занавес. Ильюша Никонов себя прекрасно чувствует. За 35 лет это первый год его свободного перемещения, и он больше всего за этот год а вообще в каких-то городах, а возможно даже и странах побывал. И будем продолжать делать это в 2022 году. Вот. А, что могу сказать? А, на личном примере я увидел, что когда команда едина и двигается в одном направлении, то можно развить абсолютно любой актив, то есть поднять его. Угу. Есть такая еще поговорка или что это девиз, когда мы едины, мы непобедимы. И действительно так. Вы даже можете говно продавать, когда вы все вместе это делаете и навариваться на этом. По сути, Рой Клуб своим живым примером нам это доказывает. Это, в принципе, мы а, вот, делали не раз, да? есть, несмотря ни на какие преграды, да, я напомню, что Рой Клуб, как птица Феникс, в самых сложных ситуациях он всегда выруливал, выруливает и будет выруливать, да, несмотря на всякие там блондемии, всякие кода, паники, истерики, скам и других проектов. Да, но тут прогнозы Ильюши, конечно, не сработали, потому что Рой Клуб, что? Закрывается или уже закрыт. Не получилось, как у птицы Феникса из Гарри Поттера, да. Сгорел, а не воскрес. Чудеса. Запреты там и прочие вещи, в стоит и стоял 30. Почему? Потому что в основе всего стоят а, кураторы, люди и вы, команды, да? то есть те люди, которые а, в меру своих сил, возможностей, там терпения. Кто-то посвятил Рой-клубу жизнь, кто-то как дополнительный доход, кто-то как пассивный доход, да? Но как... Мошкин посвятил Рой-клубу жизнь и за Рой-клуб отдал свою свободу. Вот так Ильюша Никонов считает, хотя на самом деле, уверяю вас, на 99,9% я уверен, что Мошкин просто сейчас где-нибудь чилит, отдыхает и вообще ни во что не дует. Он думает, о, блядь... И эфиры эти вести уже не надо и всякую прочей ерундой заниматься отошел отдел бабла в карманы не влазит все прекрасно все замечательно каждый вносит свою точку развития да, то есть и... Конечно, каждый. Обычный рядовой участник Рой-клуба тоже внес а, точку развития. Точнее, он точку на своем развитии поставил, когда продолжил оставаться в Рой-клубе. Но он внес очень большой вклад. Вклад благополучия благополучие Мошкина, Никонова и остальных а, вот этих пидеров, лидеров. Потому что вы думаете, Эскалейт или Кадиллак, что у него там? Кадиллак, Эскалейт. Вот. А, вы думаете, откуда это? Какой продукт создает Илья Никонов? Да никакого. Просто это финансовая пирамида, где все бабки перетекли в руки лидеров. Именно за счет этого у Льюши такая хорошая машина. Года... Кто-то мне может сказать, ой, ты завидуешь, просто я уверен, что адептеры клуба, которые еще остались, они будут говорить, что я завидую всему этому благополучию. Да нет, не завидую, у меня даже прав нету пока что. В нынешней ситуации я понимаю, что лучше с правами, чем без. Как говорит Медведев, а свобода лучше, чем не свобода. И поэтому в этом году я планирую пойти на них сдать. Но машина, вот чтобы мечтать о какой-нибудь крутой машине, конечно здорово, когда тебе финансы позволяют иметь крутую, хорошую тачку. И не в том плане, чтобы ей понтоваться, а чтобы для своего удобства но по факту машина нужна мне будет для других вещей, как средство передвижения и любой автомобиль, который не будет часто ломаться, который будет в принципе устраивать меня в том смысле что он из точки а в точку б меня сможет доставить в принципе мне нормально и я не вижу смысла там брать кредиты на машину еще что то если ты конечно не собираешься с помощью этой машины там таксистом или еще кем-нибудь на грузоперевозках заработать мне подойдет абсолютно любая машина бюджетная и в принципе она не для понтов берется, как в случае для Ильи Никонова, потому что такие люди, у которых смысл жизни, их существования, это обмануть людей, залоховодить их, чтобы с помощью этого навариться, им, конечно же, надо показывать свою успешность, благополучие и так далее. Там Ролс-Ройс и еще что-нибудь покупать. А в самых крутых отелях там в кредиты тоже эти номера брать. Как Маслов был такой, да, который сейчас в Дубаях сидит, у него денег нету, у него мама живет там чуть ли не в коммуналке, роллтоном питается, носит одежду одну и ту же по пять лет, не потому что она хорошая и не рвется, а потому что у нее выбора другого нет, а он показывает в Дубаях свою успешную жизнь, якобы успешную покупает там на распродажах какие-то куртки из крокодилей кожи, которые на 5 размеров больше, и говорит, что это просто мода такая, стиль у него, но на самом деле за плечами у него ничего нет. И живет в хостеле обычно, и питается также Ролтоном, Но в своих соцсетях он, конечно же, пропагандирует успешную жизнь, чтобы как можно больше своих подписчиков обмануть и забрать у них копеечку. Вот для тех людей, у которых смысл жизни в этом, Конечно же, для них вот эти понты – это очень важная штука, потому что без нее они не смогут зарабатывать. А мне не важно, кто там, что обо мне думает и как я выгляжу, если меня это в полной мере устраивает. Вообще деньги не самое главное в жизни. да? Кто-то еще скажет, ну давай, дай мне свои деньги все. И эта поговорка в моем сознании работает не так. Конечно же, деньги не главное, когда они есть, когда у тебя есть деньги на… Существование, которое тебя полностью устраивает, когда у тебя есть квартира, там машина, если она тебе надо, на питание, не выживание, а ну, на содержание семьи твоей, когда хватает деньги. В принципе, мне этого достаточно. Мне не надо там, что когда у меня все будет, яхту самую длинную, мне, чтобы выпендриться еще перед кем. Смысл жизни у меня не в этом. Деньги это не цель. Это всего лишь средство для жизни. А вот у этих людей деньги это уже превращается в цели, чем им надо все время больше, больше и больше. Хотя если смотреть на примере там, человека, который зарабатывает 5 миллионов в год долларов, и, например, 7 миллионов долларов в год, вроде разница большая, да, 2 миллиона долларов в год разница, ну, почти что там, ну, не на 50, но больше, чем на 30% разница. Но уровень жизни, качество жизни, у них не намного различаются. Поэтому я в этом смысла не вижу. Я вижу смысл жизни а, в комфорте для себя. Но не в том, чтобы там попасть в а Forbes в первую строчку. Да нафиг это надо. Это больше неприятностей, на мой взгляд, принесет, когда ты особенно ходишь и рассказываешь о своем несусветном богатстве. Так, на мой взгляд, делают не совсем умные люди. не продал свои монеты, я уверен, что вы, во-первых, вернете свое, как минимум, да, потому что я считаю, что у Юми очень сильно недооцененный потенциал именно по части технологической, да, куда мы сейчас именно заходим, и по части ценовой, да, потому что тоже Каня, которая была запущена, оно и продолжится дальше, да, то есть монет а, будут ещё выводиться монеты из оборотов. Поэтому а, 2022 год, а, в 2020 году я пожелал бы вам, конечно же, здоровья. Здоровья вам, вашим близким, а, чтобы у вас а, дела шли в гору, чтобы вы а, поняли, зачем мы занимаемся здоровьем, чтобы начали строить команды Вилави в да? Что... Это очень тоже важный момент. Я вам желаю здоровья, но желает здоровья он не потому, что он желает вам здоровья, а чтобы опять прогревчик такой небольшой сказать, чтобы вы поняли, зачем мы занимаемся здоровьем, Вилави вот этим, Т8, вот этой всякой шушерой подзаборной. Потому что это еще раз чтобы сподвигнуть вас, вступить в его команду вилови, купить эти конченые очки, напялить на себя и ходить в них, чтобы опять-таки на вас заработать, потому что они занимаются здоровьем не для здоровья, а для того, чтобы с вас поиметь копеечку. Вот именно для этого это все и делается. И говорит, мы еще будем в другие команды по здоровью входить, хотя они там заверяли Мошкин, что пей вот эту жижу только и все, и больше ничего не надо делать, ты будешь самым здоровым человеком на земле. Хотя, видимо, по Мошкину, если на него посмотреть, это ему не очень сильно помогает, а возможно имеет и обратный эффект. Но опять-таки же это все делается только ради того, чтобы а, с вас какие-то реферальные получить все это не ради здоровья это не для из-за из -за заботы от, для, э, о вас это делается э, из-за заботы о себе потому что эти люди по-другому кроме как обманывать людей больше ничего не умеют и Дмитрий у нас открыл. Планируется в Нижнем Новгороде еще открыть офис. Вот Мирлипском, я знаю, тоже планируют это сделать. Потому что, повторюсь, здоровье сейчас выходит на первый план и людям не надо говорить об этом, да. То есть люди сами начинают этим интересоваться. А крипта является точкой входа для того, чтобы получать вот эти всякие различные глюки. И вообще. Я... Мне кажется, для Человека всегда здоровье на первом плане Даже когда он еще молод этого не осознает И как-то попустительски к этому относится То потом, под конец жизни особенно Или когда начинают появляться всякие блячки Человек понимает, что действительно здоровье самое важное И об этом людям, конечно же, надо рассказывать Надо рассказывать не в том плане Вот, выпей баночку тайги, и у тебя со здоровьем все будет хорошо А действительно рассказывать, как сохранить и не угробить свое здоровье вот именно поэтому. А для чего там крипта является точкой входа для здоровья? Никонов, ну ты продолжи мысль. Мне очень интересно послушать, как это. Когда вы говорите, что в Юме надо брать кредит, с кредитными бабками заходить, а это точка входа для здоровья. Когда потом Юми падает в 100 тысяч раз, а человеку надо выплачивать кредит, он идет вместо одной работы, работает на двух, на трех работах, в три смены херячит, гробит свое здоровье. Это точка входа. Я могу вам так сказать. Роскоп делает огромную работу в части становления всей индустрии и развития лидеров, и вообще задел на будущее. Поэтому те, кто остался, вы большие молодцы. И придут еще лидеры, да, потому что мы не стоим на месте, мы двигаемся. Хм, куда они, интересно, теперь придут, если от птицы Феникс один пепел остался, потому что Рой клуб закрыт. Мошкин якобы в тюрьме. Имся, да, то есть а, запускаем различные штуки. Вот Руслан Подоев запустил Гальмарманию. Кто знает, может быть, это перерастет вообще в социальное явление, да, такое? Потому что я таких ботов еще пока не видел. Я видел обычные боты, где люди... <свят> Кальмаромания. Я перешел, это похоже на э, гивы в инстаграме, или как они там называются. Когда ты заходишь, тебе надо подписаться на какое-то количество спонсоров. То есть это обычная накрутка аудитории, которая, э, не скажу, что не живая, но не заинтересованная аудитория. Просто чтобы нагнать трафик себе в канал, я еще не смотрел какие там спонсоры ну скорее всего уже и не буду смотреть какие там спонсоры потому что это его буду заниматься как-то времени особо нет но это опять таки же заработок это опять таки же заработок тех кто создал этого бота и не надо говорить что вот мы создали крутую тему это все только для вас нет ну намного круче было если бы вы сказали честно мы придумали инструмент с помощью которого мы заработаем и с вами поделимся здорово бы тогда было еще не неизвестно как это все будет делиться и насколько прозрачными будут итоги вот этих розыгрышев что там разыгрывается не знаю возможно ильюша нам сейчас скажет в смысле на что-то там у бузова еще у кого-то проходят конкурсы там этот как его там человек о котором никто не знает чем он популярный но он популярный Гусейн Гасанов. О, гелики разыгрывают. Почему а, непонятно, на что-то подписываются просто так? Нет, вы просто скопировали эту же самую модель. Возможно, ее как-то усовершенствовали, и не факт, что даже в положительную сторону. Там просто подписаться надо и ждать часа, когда огласят победителя. У вас там я запустил бота, надо задания какие-то выполнять, еще что-то делать. Конечно, это очень интересно, но если победитель там будет один, да, и у каждого не будет поощрительного приза какого-нибудь То это уже не круто, это в принципе то же самое Возможно еще плюс какие-то заморочки Но тут я утверждать не могу, это мои предположения Потому что я только запустил этого бота Посмотрел правила, так мельком прочитал Не углублялся, ну сложно, сложно Вот так за три секунды понять о чем там речь А больше на это времени тратить Извините уж, я себе позволить не могу Потому что не хочу розыгрыш от с про да, машины там телефоны путевки поездки биткоины фильмы да то есть кто знает в следующем году может быть уже будут разыгрываться там я не знаю нарфти да коллекции которые можно будет сразу же уже продать да примерно вот потому что в эту историю мы идем поэтому я вижу 2022 год еще более насыщенным еще более изобильным и я бы хотел бы чтобы вы в 2022 году стали э, ну рублевыми миллионерами не цифровыми а ну, как говорится э, чтобы у вас уже был и кэш и какие-то покупки, чтобы был свой стабильционный фонд, своя кпышка, чтобы вас никакие передряги не дергали, вас не шатало, не мотало, вы не боялись курса и свои знания, и умения вы передавали дальше структуры и рассказывали о своем успехе, о том, какой был интересный, трудный, тернистый путь, но он того стоил. У меня тут В принципе, хорошие пожелания вам всем того же желаю. Тут добавить нечего. Давай, я как раз хотел попросить быстрее слова, потому что мне надо идти. В общем, что я могу сказать? Когда я начинал говорить, набеяло песенка, Слепаков, кажется, исполняет, это был тяжелый год. Вот. Действительно, это был очень странный, непонятный, интересный, забавный, очень трагический в некоторых местах, но, в общем, для меня, лично, очень позитивный Вот. Скажу следующее. Я пришел в Ройклуб в мае этого года. Я из тех самых, которые сами виноваты, но не суть. <coughs> Скажу такую вещь. Лично я, я всегда на своих созвонах команды говорю эту вещь. я клубу благодарен. Объясню почему. Я не выбил отсюда еще деньги, которые сюда вложил, но это не главное. Грубо, если так посчитать, в районе 300 тысяч, скажем так, я минус, но я сейчас объясню, почему я благодарен. За те 6-7 месяцев, с апреля месяца, ну, 7-8 пускай, пускай будет, я углубился в познание криптовалюты прям очень сильно. До этого у меня были познания, но они были такие поверхности, скажем так. Uh, то есть я заплатил мизерную стоимость обучения, чтобы получить конкретные знания сегодня, на сегодняшний день, независимо какой курс стоит у Юми, независимо какой курс стоит у Близе, я обеспечиваю себя, свою семью, в принципе, достойным заработком на криптовалюте. Uh, это... uh, действительно. Лучше всего, когда а, ты учишься на своих ошибках. Если вот для Мусы 300 тысяч – это незначительная потеря какая-то была, а, то это здорово, да, потому что лучший урок – это когда ты учишься на своих ошибках, и, в принципе, ты усваиваешь больше информации, потому что тебе говорят, а, «Вот, был такой случай, мало людей может а, так на себя принять эту ситуацию и не совершить тех же самых ошибок», потому что ты всегда думаешь, что «Да, нет, со мной такого не получится», все люди считают, что они какие-то особенные, и все неудачи их обойдут обязательно стороной. Но тут очень важный момент хочу подметить, который я пока что услышал от Мусы. Это то, что он в минусе на 300 тысяч в Рой-Клубе. Хотя мне кажется, если бы он походил на какие-нибудь курсы, тренинги по криптовалютам, то он бы заплатил намного меньшую сумму. Ну ладно, тут дело даже не в этом. Муса говорит, что он теперь благодаря знаниям о криптовалюте, которые он получил в Рой-Клубе, возможно лидеры какие-то нашлись или товарищи до да, которые подтянули его в какие-то темы или сам разобрался когда начал углубляться изучать информацию помимо той которая пропагандируется в рой клубе он говорит что сейчас может полностью не может а обеспечивать всю свою семью за счет крипто валют но в юме он в минусе то есть в рой клубе он ничего не заработал а зарабатывает в других местах. И за это он благодарен Рой-клубу, потому что он пошел дальше. Это тот человек, который не повелся на вот эту всю пропаганду, а не стал до конца вкладывать все свои бабки а только в Рой-клуб. А развивался дальше. И теперь он с помощью других каких-то инструментов, которые вокруг Рой-клуба находятся, не вокруг, а. Не в Рой-клубе, давайте скажем так, потому что вокруг это какие-то коллаборации, это Глизе, наверное, вот эта вся чепуха, а который а, не в Рой-клубе он зарабатывает деньги. Вот этот посыл, а, может, это эш, иностранный агент пробрался в этот чат созвонов, и людям наоборот намекает, что не Рой-клуб фигня, тут не заработать в других темах намного лучше можно заработать. Это такая привет. Я познакомился с очень большим количеством людей, я побывал на форуме в Питере, это было потрясающе, это была классная вещь. Это всем советую ездить на форумы, честно говорю, ребята, я там айфоны, к сожалению, не выпил, а может быть к счастью, но зато я получил неимоверное количество знаний, неимоверное количество новых знакомых, искренних людей, открытых людей, классных людей. Да, есть в рой-клубе некоторые непонятки, не идеальный рой-клуб, но есть такая арабская пословица, Безусловно, да. Если ты крутишься в какой-то теме, то надо посещать мероприятия, там тренинги, обучение, еще что-то. Это работает так же, как и нетворкинг. А, потому что ты знакомишься с людьми из этой сферы, которые тебе могут быть полезны. В то же время и ты можешь быть полезен, и вы вместе друг другу будете полезны, и за счет этого увеличите свой заработок. На самом деле это тоже круто и очень здорово, когда проходят такие мероприятия, потому что вне зависимости от площадки, которая это проводит, она просто объединяет людей. А те люди, которые уже туда приезжают, они как-то коллаборируют вместе с собой и... У, у здравых людей у предпринимателей толковых естественно все эти встречи знакомства они а, превращаются в улучшение каких-то условий своих рабочих заработка жизни вообще в целом они берут друг а, от друга лучше и это безусловно здорово это хороший пример и хорошее не то что пожелание, а напутствие по жизни никогда не сталкивается тот -то, кто лежит Поэтому. И это тоже действительно никогда не спотыкается тот, кто лежит. Только об него кто-нибудь может споткнуться, но потом перешагнет и пойдет дальше. Вот про случайности да, говорят, вот этому человеку повезло. Но на самом деле, если разобраться серьезнее в этом вопросе, то получается, что ему повезло за счет его действий. Вот ты лежишь, ничего не делаешь и говоришь... А вот тому человеку повезло. А тому человеку повезло, потому что он не лежал и ничего не делал. А он совершал все время какие-то движения. И нельзя сказать, что они всегда у него были удачные. Мы не можем знать, когда нам повезет. Но от количества проделанной работы шанс на то, что тебе повезет, на вот эту вот случайность, он увеличивается. А если ты лежишь и ничего не делаешь, только мечтаешь и думаешь, как идеально все сделать, чтобы тебе с первого раза повезло, ну, такого не получится. Я думаю, что ни у кого... Может, у единиц людей такое и выходило, что им сразу же везло, но потом в их жизни, безусловно, встречались какие-то неудачи, с которыми они сталкивались, и проходили их успешно, делали из, из этого всего выводы, конечно, если они до сих пор остаются на плаву. А безусловно, были и те, кто сдался, и теперь они там, возможно, где-нибудь сидят и всех во всем винят, но это не тот случай. Если ты хочешь чего-то добиться, то ты должен поднять свою жопу с дивана, не перекладывать ответственность на кого-то другого, а совершать какие-то действия для достижения результата. В принципе, это весь секрет успеха. Весь секрет успешных людей в том, что они просто делают для своей цели, определенные действия и даже если они неправильные действия в какой-то момент делают то они потом на этом учатся понимают что они делали неправильно и делают все совершенно по-другому и вообще эти люди всю свою жизнь обучаются нет таких людей которые познали зен и все они теперь сидят э, все про всех все знают и знают куда пойти чтобы чего-то достичь и у них это все получилось с первого раза нет, всегда есть какие-то преграды, сложности на пути, и преодолевая их, ты становишься сильнее. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Совершенно верная поговорка. Мы идем, да, с таким экспериментом, успехом, спотыкаясь, вставая, идем дальше. Но вроде бы все нормально, ребят. Все Если... отлично. Как говорит Муса, если тебе тяжело, значит ты идешь в гору, да? Да. И, конечно же, Муса, чуть-чуть расскажи, что будет в Ингушетии. Да, про Ингушетию. Всех приглашаю 29-30 января. У нас будет грандиозный форум, большой форум ЮМИ Ингушетии, второй клуба в Ингушетии. Высоко-высоко в горах, на горно курорте мы проведем форум, где будем разыгрывать автомобиль. 20 ноутбуков еще очень много мелких ну таких интересных призов ну, также ничего, ничего, ничего не, не буду не буду у нас будут приглашенные гости спикеры очень интересные люди многие некоторые из них вы знаете некоторые не знаете это будут яркие звездочки скажем так новые восходящие в общем просто приехать горы воздух сосновая роща кайфово ребята, приезжайте реально. Горы, кайфово. Воздух, да? Наши да. друзья. на самом да. деле друзья, да, у нас январь начинается с двух крупных форумов это ингушетия заканчивается да ну то есть разгоняемся екатеринбург тоже почти под пол тысячи человек будет по касаемой Ангушетии, на самом деле там форум интересен тем что вы получаете два в одном форум и как бы путешествие на да? то есть когда вот у нас на прошлое годовщинах хруйку было дополнительной опции путешествий, здесь получается у вас все включено будет размещение на базе туристической плюс я был в этих местах просто нас наводил мы гуляли я был во многих горах в россии и Я он хочется сказать одни из наиболее красивейших мест там есть такие столбы Стражевые башни, так называемые, это как будто вы попадаете на другую планету, вам серьезно говорю. То есть от них вот веет какой-то древней цивилизации, древнющей, я, то есть, ну, не скажу, что я много путешествовал по планете, да, но я могу сказать, что там природа такая сохранилась очень интересная, Первозданные Виды просто бомбические, горы буквально там облизывают скалы, да, невероятно. И плюс, как сказал Муса, будет очень много крутых, интересных подарков. Зовите туда всех своих друзей, знакомых, которые в радиусе 700 километров от Эдвушетии и не только. Да, поэтому э, у нас структура большая, у Аделиева вот, в Кавказе есть людей, в Пятигорске есть люди. Из Чечни приедут активные лидеры. Сама сама Ингушетия, да, то есть, ну и, конечно же, кто желает, могут приехать в сказочный край, да, посмотреть, что это за природа, и потом как бы да. приглашать. Да. Людей, там, вопрос. вопрос, ребят, вопрос, ну, сам, вопрос, вот так не ушел. По, ценник, да, по ценникам да. сориентируй нас. по ценникам сориентируй. Будут два типа билетов. Один будет размещение на непосредственно на самой базе, то есть это будет гостиница. Там уже номера по выбору вашему. 25 тысяч за питание трехразовое, проживание, спа. Там бассейн что доходит очень много всего всех плюшек которые есть на этом э, в этомлы горнолыж... это горнолыжный курорт кстати ребята там есть горнолыжная трасса которую вы можете тоже пользоваться ну, в принципе, что тут сказать. Действительно, такие мероприятия, если есть возможность, то можно посещать. И тут даже, мне сейчас кто-то да нет, рой-клуб, говно, там про Юми будут рассказывать. Да, цель этого на самом деле 25 тысяч – это обычная цена, это даже недорого, я так скажу. Это меньше, чем 500 долларов получается, не знаю, на сколько дней, но если туда включено питание, спа, вот это вот все, что перечисляют, то это, в принципе… Ценник нормальный, ценник хороший. Я думаю, что Ройклуб там а, как оптовый заказчик, да, когда бронь массово идет им там сделали скидку и даже ради путешествия туда стоит съездить но повторюсь что тут еще присутствуют networking это когда ты а, в какой-то сфере встречаешься с людьми которые а, тв твои товарищи да а, у меня сейчас вылетела это очень простое обычное слово партнеры Вот твои партнеры которые двигаются с тобой а, в одном и том же направлении и вы от себя от друг друга можете почерпнуть очень важную и полезную информацию. Возможно, даже а, продолжить взаимодействие, завести новые знакомства, которые будут полезны для вас и для вашего бизнеса. Конечно же, стоит посещать такие мероприятия. Вас же там никто ни к чему не принуждает. Там, покупать юми, вступать еще куда-то. Это круто, когда даже такие скамовые компании они действительно рой клуб за счет этого я считаю что и жил жил да сейчас он закрылся потому что маркетинг у них простроен э, более грамотно чем в той же криптовалюте призм где разработчики взяли на все забили и не было спрятались в норке своей тут действительно розыгрыши какие-то мотивации для людей понятное дело что и без этого всего компания может очень здорово и отлично развиваться, но таким образом они а, вроде бы а, небольшими усилиями, конечно, это все организовать не так легко, но когда есть человек, который этим занимается, то в принципе ничего сложного нет, тем более, когда у него это уже не первое мероприятие. И людям приятно, и Рой клуба в принципе, тоже получает для себя бонусы. Это новые участники, которых они смогут замотивировать на этой встрече. Но очень важно не поддаваться на всякого рода манипуляции, не вестись на это все и не принимать таких спонтанных решений. Всегда перед тем, как отдать куда-нибудь свои деньги, нужно все взвесить. Если у вас есть люди, с которыми а, можно посоветоваться, которые трезво могут взглянуть на ситуацию, абстрагировавшись от всего момента, в котором вы находитесь, где а, приезжает Илья Никонов а, на своем кадиллаке, да, и показывает, как он успешный человек, и что вы можете быть таким же буквально через два месяца, но вот это всего, эмоции, вот этим поддаваться не надо, а просто делать а, все с расчетом, с холодной головой, взвешенное решение. Но такие мероприятия, повторюсь, они а, влияют положительно скорее, а, чем отрицательно. И если есть возможность, то лучше их посещать. И даже если их организует рой а, клуб или там криптовалюта юми, это не столь важно. Там есть конкурс, который будет тоже будет входить в стоимость, так что сколько угодно, сколько, сколько, сколько хотите, столько и катайтесь. Будет еще одно размещение. Это будет размещение по типу хостова. Тоже трехразовое питание, тоже все полностью будет включено. И проживание, и питание 2 дня, 2, 3 дня, 2 ночи. Трансфер от отеля, от аэропорта в Магасе тоже будет и туда, и обратно. Это будет стоить одну тысяч Вот. Такие два типа билетов. На самом деле, это похоже, цена очень на питерский форум, причем у вас тут ну, очень классные бонусы, которые вместе идут со стоимостью билета. Повторюсь, что. Включено проживание, питание и, по факту, вся вот эта красота, которая там будет. Форму «Викторинут» проводит Саша Никитин. У нас э, собрана фокус-группа по мероприятиям вообще в целом. Там есть тоже Ольга Крылова. Поэтому, если вы хотите в 2022 году вырасти э, по всем параметрам... Хм. Ольга Крылова – это не та сеструха Мошкина, которая отель в Сочи отжала. Она это или не она, которая там всякие бесчинства устраивала, бухачи и чуть ли не оргии. Хотя идеолог Мошкин говорил, что это от лукавого все-таки нельзя заниматься. А его сестра на своем личном примере показывала, что Мошкин балабол. И хотите стать... Возможно, это не та женщина, и я просто говорил, но если это она, то знайте, что такое событие имело место быть. Сникер, вам нужно ехать на форумы, потому что, как сказал одну интересную правду, один из моих лидеров все деньги на сцене. Я скажу, что это действительно так, потому что, преодолевая страх, публичных выступлений вы будете просто вот так вот на раз-два знакомиться с новыми знакомыми людьми ваша команда начнет строиться потому что а, мастерство выступлений оно ценится очень высоко и очень сильно поднимает ваши коммуникативные навыки но ну, посмотрите вот, на мои федеральской линии да, которые давно уже выступают плюс новые добавляются поэтому а, мы конечно будем очень рады если вы будете ну, изъявлять большую инициативу писать в чатах что возьмите меня хочу выступить то есть, и не надо бояться что-то получится или не получится плохих выступлений не бывает запомните и еще один момент как и не бывает плохих вопросов, да, главное, что он есть, а, если ты задаешь вопросы, то это уже похвально, и на самом деле, да, Никонов говорит, плохих выступлений не бывает, он говорит, это, конечно, лукавство тоже немножко, потому что бывают плохие выступления, но сама суть ты не прокачаешь навык выступления, если он тебе нужен, если ты не будешь выступать, естественно, первые твои шаги, они будут корявые, ты будешь спотыкаться, падать, и, возможно, там после первого, второго выступления, ты захочешь посылать все к черту и подумать, что это не твое. Но как раз-таки сталкиваясь с этими э, страхами перебаривая их ты в любом случае начнешь прокачиваться улучшаться потому что я уверен что нету таких людей которые сразу хоп и у них все получилось вы посмотрите даже на каких-нибудь блогеров которые пришли там ну не собчак например да, из сферы журналистики а обычных блогеров которые более-менее стали популярными и посмотрите на начало их пути как они начинали свою карьеру их самый первый видеоролик если они его еще не удалили потому что зачастую они просто вот эти неудачные ролики они их стирают и оставляют те ролики тот момент когда они уже стрельнули когда у них начало все получаться но абсолютно каждый почти что из них он путался в словах он не мог четко выразить свою мысль и через по прошествию там 5 10 лет может трех лет да они уже вышли на более высокий уровень и естественно что их прокачало? их прокачали только действия которые они ежедневно совершали поэтому если вы хотите в какой-то сфере прокачаться это не обязательно быть спикером вот если вы хотите познакомиться с девушкой но очень сильно этого стесняетесь то, совершая определенные действия, а именно, знакомясь с девушками, возможно, будут какие-то неудачи, возможно, кто-то вам в лицо смеяться будет или даже посылать вас, но вы все равно для себя найдете а, ту модель, которая рано или поздно сработает, и вы прокачаете свой навык. Возможно, даже не сразу в блог, да, подходить, а, знакомиться с девушками, брать у них номер телефона. Просто надо начать разговаривать с ними, спрашивать, а как пройти до метро, или где тут находится ближайшая кофейня. И вот этот уже страх подхода, он будет постепенно у вас исчезать. А потом вы начнете двигаться дальше и дальше, и уже после сотни, там, 50-300 знакомств вы посмотрите назад на то, каким вы были, и подумаете, да блин, Почему я этого боялся? Это же было, в принципе, все так легко. И так абсолютно в любой сфере есть такой закон 10 тысяч часов. Если ты хочешь в чем-то прокачать свой навык, то для этого тебе понадобится 10 тысяч часов потраченного времени на это дело. И по истечению 10 тысяч часов ты уже станешь, ну, не прям профессионалом, но эта деятельность у тебя уже будет неплохо получаться по поводу выступлений спикеров в инвушетию приглашен михаил москотин то есть у нас будет непосредственно спикер москотин целый день будет он вести у нас тренинг по питеру многие знают что это за человек это красавчик это прям человека, и будут еще два местных наших спикера девочка и мальчик молодые уже амбициозные уже люди которые поставили себе не выполнили кое-какие свои своей цели прям красавчики реально будет классно ребят приезжать супер супер супер так ну что у меня в списке следующий ринат Шерифуллин, давай пару слов а, ребята всем привет включай камеру да, всем включай да, камеру да, да, да, да. Сейчас включаю. <свято> я, конечно, только тренировки, я начал с ходить. <свято> Всем привет, ребят. О, а... Я извиняюсь, могут быть посторонние звуки. Это у меня тут кот играется. Ну, уж извините, не закрывать же мне его на балконе ради какого-то там Рой-клуба. <свято> да, всех хочу поздравить с наступающим Новым годом пожелать его хорошего, что вы мечтали, пусть в этом году не сбылось, пусть будет в, в следующем году. Ну что я хочу сказать, этот год он прям крутой, у меня вообще сейчас интересные ситуации начались, а, за мной начали это а, преследовать меня, короче, те ребята угрожать, меня ищут, наверное, вырок. Ну это как бы история повторялась, в МММ такие вещи были, и все решалось. Но хочу сказать, что вот эти ситуации, которые в этом году прям сильно настолько прям критические были, по крайней мере у меня в моей жизни, они мне показывают, что в 2020 год уже это там зеленая дорожка сейчас когда запустится она я... преследуют конечно же никому не пожелаю чтобы вас преследовали вам угрожали а, убить вас это конечно же плохо когда такое происходит но на своем опыте скажу что вот эти ситуации сложные на примере таких даже когда случаются в жизни и когда ты их удачно проходишь оставляешь их позади у тебя все хорошо прям вкус жизни чувствуется и ты интересно жить вот когда все спокойно как день сурка идет вот мне как-то ну не по себе что ли становится и эти ситуации они автоматом как-то создаются и проникают в мою жизнь и я их ну на текущий момент успешно прохожу конечно есть отмороженные какие-то Утырки, которые пытаются их создать на ровном месте, там хмуры есть, его друзья какие-то. Но чего возьмешь с гопоты, с быдлоты этой деревенской, ничего. И вот этому человеку, не заметил, как его зовут, желаю тоже пройти все эти ситуации успешно, даже несмотря на то, что он находится в первой линии Ильи Никонова. Надеюсь, что он так же, как и Муса, понял, что в Рой-клубе бабок не заработаешь. Там он, возможно, находится для каких-то плюшек. Главное, чтобы людей не обманывал Муса. Не обманывай людей, не рассказывай им сказки. Это нехорошо. А просто, может, Никонов там, как Мошкин Никонову, подачки всякие делал. Так и все, что-то там перепадает за какие-то действия, за какую-нибудь активность. Возможно, вот он форум организует и за счет этого тоже заработает. Почему бы и нет? Хорошее дело. Половина команды моей разбежалась после того, как спустился к Лизе, то есть все потеряли надежду, но я четко понимаю, что тот, кто идет не за бабки в рольглуб, а за идеологию, за идею, за людей, что самое главное, в дальнейшем будет полностью вознагражден. Да, но тут а, вся заковырка в чем получается? То, что Рой Клуб изначально построен, а, построил такую модель, что тут будут бабки. Вы заработаете бабок, берите кредиты, продавайте свое имущество, вкладывайте, чтобы у вас было больше бабок. Как туда люди могут идти не за бабок? Вот это у меня что-то не сходится. По заслугам, по достоинству, по поступкам всем будет, он будет заслуженно вознагражден. Не только финансово. Да. По поступкам будете вознаграждены, так что Люша Никонов для тебя место в Аду уже, наверное, приготовлено. Не только финансово, чтобы вы понимали, потому что, ну вы видите, да, ладно, у меня там вы видите, вы видите, Бухово, что творится, ходит это же поэтому трясет всех на самом деле. И те, кто вот эту трясучку выдержит в 2022 году, в третьем году, в четвертом, в 2024 году будет уже все, полный рассвет. Царство света будет, получается. Ну, эпоха водолея войдет уже в силу. И вот эти паразиты, которые сейчас эпоха водолея. Ну, все понятно. Все понятно. Может, тебя преследуют, чтобы мозги на место вправить. Эпоха водолея. Вот я, конечно, понимаю, что очень легко вокруг себя собрать идиотов сектантов, каких-нибудь, которые верят в плоскую землю, то, что вышки 5G, они передают коронавирусы, то, что коронавируса СПИДа, Вича, там еще чего-то не существует. Очень легко собрать вокруг себя таких людей, и это действительно будет твоя армия упырей, которые будут каждому твоему слову верить, какой бы бред ты ни сказал, и четко его отстаивать. Но посмотри вокруг себя и посмотри, а родственники твои, что на этот счет думают. Люди, которые вокруг тебя находятся. Они не сторонятся ли тебя случайно? Не считают ли тебя ущербным каким-то придурком? День это, наверное, последние их попытки выжить. Я, да. я добавлю, я и НАТО. Золотой век начнется сначала в метавселенной, то есть куда мы идем в крипту и чему мы этим занимаемся. А потом этот золотой век из цифрового мира водопадом изобилия перейдет в реальный уже. Поэтому, друзья, цифровой век из метавселенных, Водолея, водопады, еще что-то там. Что это? Блять? Кто это? Откуда берет? Вот это еще раз показывает, что в нашем обществе, наверное, в постсовковском пространстве, назовем его так, больше всего таких людей ведомых. Потому что даже если посмотреть на битву экстрасенсов, какой там сезон уже? Десятый, двадцатый, тридцатый, на самом деле это шоу сначала запустилось где-то в Европе. Но оно не стрельнуло там. Люди эту ахинею вообще даже смотреть не стали. И там его быстро прикрыли. А когда наше телевидение выкупило франшизу, у нас это все расцветает. Это еще раз показывает на то, что у нас необразованное какое-то население. Или что с ним вообще творится. Какие эпохи водолеи, как они влияют вообще на твою жизнь. Не надо в это верить. Астрология это чухня собачья, которая предсказывает тебе гороскопы. Да? С утра сидишь и смотришь, гадалком ходишь. Ну, это не от ума все делается. На свою жизнь в большей части влияешь только ты. Конечно, не всегда, если ты в Африке где-нибудь родился, в плену или еще там где-нибудь, то там ты мало уже можешь на что повлиять. Хотя бывают ситуации и случаи, что и в, то, и в таких моментах ты можешь кардинально изменить свою жизнь. Но вот в нашем обществе, где все зависит от твоих действий, не надо сидеть там на диване и ждать, когда это настанет эра Водолея, тогда мне приплывет откуда-то. Да нет, ты в любую эру можешь поднять свою жопу с дивана и улучшить свою жизнь. Потому что сила твоих вообще, блядь, закон Эйнштейна чуть не сказал, который тут ни к чему не относится. Но весь твой успех зависит только от тебя. Да, короче, ребят, я вас всех поздравляю, все, кто дошел до конца, я имею в виду до конца 2021 до, Не, не 2021 а до конца Рой-клуб, это все. Вот ты предсказал правильно, гороскопы можешь писать а теперь утренние, потому что Рой-клуб закрылся. Вот Вы красавчики, вы, если вы в рой то я вас всех обнимаю и горжусь вами, вот так вот. Красава. Так, ну что, Аделей, мой куратор с моей первой линии, человек, с которым мы уже двигаемся не один год. Включай камеру. Модели делать, делают по поводу трансляции еще на YouTube. Меня, меня не видно, да? А ты видно, короче, OBS Студио. Сейчас, погоди-ка, куда она взялась? А ты что-то рестримишь что ли куда-то? Нет, ничего не рестримлю. В том-то и дело. Да. Ну, короче, не видно тебя видно работает. Сейчас я выйду созвон, замок задай Все, давай. Так, айдардий, давай. А у Аделия по ходу делака еще нету, я смотрел, он прямые эфиры ведет, и у него на заднем фоне через, не знаю, плакат он там расстелил, или это через скайп он картинку поставил, или хромакей, а, но, видимо, Мошкин еще не подогнал Аделию а, какую-нибудь хорошую машину, потому что, видимо, он у Ильюши Никонова находится в первой линии, это Ильюша должен был сделать. Ну вот что-то у Льюши не прет, аделия он подарками не одаривает, простите уже за тавтологию. Не видно. Нет, включай да, включай. Там видео и Конечно, включайте камеру. Вот я правоохранительным органам органом, когда они найдут мошкина советую заняться Ильей никоновым а также можете еще проверить всех людей, которые вот включают камеры. Ну, так, и, наверное, так что обязательно включайте. Ладно, давай. ладно без камеры. Ребят, э, в этом году я пришел в Ройклуб в марк месяце, быстро, кратко скажу. За это время были и падения, и взлеты, и выиграл это игра, но это не важно. Э, важно, что в этом году я приобрел очень много новых знакомых, друзей, э, познакомился с хорошими людьми. И что... Э, в будущем году всем пожелаю. Как правильно я сказал, всем здоровья. Будет здоровье, будет все. Ребята, поздравляю с наступающим Новым годом. Буду говорить кратко, как офицер. Вот, всех с наступающим Новым годом. Поздравляю. Всем желаю удачи. Ура, ура, ура. Вот офицера, Так, ну Пойдем. что. Адель, что там? Есть какая Сейчас я с телефона переподключусь, пусть пока кто-нибудь другой скажет. Так, следующий у нас по списку. Крипто, мама, будущее. Ксения, давай. Пару слов. крипто мама, это она криптовалюту рожать будет ага, может создаст еще один токен который вот эти все клоуны будут продвигать а следующий год а, на самом деле год тигра а... Р -р -р -р. если б никонов так сделал было бы прикольно Кто я? Тигр, да. Вперед мы, мы братан тигр сразу понятно если эти люди слушают такую музыку то что у них в голове Почему этот год очень крутой? Да потому что в год тигра я родился. А, это год очень активных, мощных и сильных людей. И... он это чуть чуть мусорь. А, не то, что остальные, когда эти, доходяги, нищие. В следующем году у моих, ну, у двух лидеров моей первой линии будет пополнение в семье. Я не буду говорить, кто это. А, как говорится, в держать. Да, да. Чтобы все прошло хорошо. И это говорит о том, что изобилие начинается именно с вот с детьми, с приходом детей, с расширением семьи, потому что а ваш род это есть ваша сила, да, то есть продолжение вашего рода. Да, потому что, на мой взгляд, вот я не не в Африке живу, да, и понятное дело, что если у меня финансовое положение, вообще уровень моей жизни не очень, то я не буду рожать детей. Не как только стану сам на ноги, тогда у меня появятся и дети, и все будет здорово. Поэтому... Не то, что когда у меня появятся дети, у меня все будет хорошо, а когда у меня все будет хорошо, тогда у меня появятся дети. Возможно, это работает и в другую сторону, потому что если у меня вдруг настал бы момент, что у меня а, вдруг повеяло бы рождением ребенка, то ну, в любом случае там бы не было никакого аборта и ничего другого, и тогда пришлось бы попотеть, чтобы этот уровень жизни поднять на нужный если он не соответствует тому. А, и это стимул хороший, да, действительно. Если ты здравый, адекватный человек, а не пьяница какой-то, который является под забором каждый вечер и там у своей мамки берет на бутылочку с пенсии, да. Есть опора, остров, да, то есть насколько вы мощно-сильно, насколько вы готовы там продолжать свою линию, да, как это происходит, стена, линию. Поэтому, друзья, 2022 год, если сегодня это будет очень особо, будет, потому что тигры, они очень такие мощные, заряженные, идущие а, до победы люди, а, очень целеустремленные, огненные и которые ну, двигаются сердцем. Вот, и друзья будут отжигать. Самое прикольное, что если бы он был другого года рождения, не в год тигра, а в год дракона. Или собаки, может. Он сказал, я как питбуль, у меня хватка мертвая. Он бы те же самые слова сказал. Конечно, не знаю, что бы он сказал, если бы родился в год петуха, но думаю, что-нибудь там придумал. Мы рано встаем, мы стремимся к цели, еще всякое такое. И у нас даже есть крылья, поэтому мы можем летать. Ну, что-нибудь такое. Да, спасибо за Привет. Я тоже тебе говорю, Эрва Далиэта, все про меня прям, я очень уже... да. знаешь, что хочу сказать? У меня очень непросто это, но я хочу выступать. Прям очень, вот. очень Ой, Екатеринбург... Ой, еще один клоун в этих очках присоединился, чуть позже скажет слово. Ну, пожалуйста. Я. На самом деле, я, вот смотрите, по выступлениям очень просто. Есть один тренер по публичным выступлениям, у него премия, есть а, федеральная премия. Он выступал на TEDx в Америке, а, тренирует, а, проводит обучение у Камаза, Макдональдса. А, Адель его знает? Как его зовут, Адель? Айнурзи Натулин. Айнур Натулин. И он сказал очень просто ту фразу. И, а, у него просили, как научиться публично выступать. Просто надо начать. 20 публичных выступлений. Верно. Просто надо выступать и все. Теперь на сцене, И вы можно сказать что, Ну, конечно же, надо обучаться. Если интересно, Виталин, найди спикеров, есть курсы. Чтобы вы понимали, я каждому выступлению иду к тренеру по публичному выступлению, да, и прорабатываю сценарий того, что буду говорить, как буду говорить. То есть такие образы, смыслы и прочее. Это не просто... Это не просто, когда ты олень, ну вот, Никонов, на самом деле. К каждому выступлению ты идешь кому-то. Я понимаю, что э, тебе там надо не упасть в грязь лицом. Но вот на каждое выступление сколько у тебя их было? И вот если больше 20, то ну ты тупой получается, ты ничему не учишься. Я понимаю, если бы у тебя была там группа какая-нибудь сценаристы которые писали тебе сценарий но все равно он должен от тебя исходить ты накидываешь темы рубрики о которых ты будешь рассказывать освещать они для тебя выискивают информацию возможно какую-нибудь подготавливают это выступление структурируют но чтобы каждый раз ходить к человеку который тренер по публичным выступлениям, ну просто золотая жила для него действительно это хороший клиент который ничему не учится и которому каждый раз надо одно и то же объяснять вот но каждый если захочет может достичь этого поэтому виталин вообще легко пиши организатора форума вписывайся в бежуку конечно Всем спасибо за наступающим так ну что приду слово моему линию скорой линии что видно теперь нормально да Видно, видно, давай, телефоном, что это что-то на компьютере. Так, друзья, ты, а? ты как старший, тебе не пару минут, тебе опять будут. Сколько пойдет, сколько получится, Я вот не понимаю, эти очки что? Что они? Зачем они? Зачем они в машине ночью, блядь, человеку? Зачем они в квартире человеку? Они в них а, думают, что долбоебами перестают оставаться или что? Да. Всех приветствую, поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Да. Я на самом деле хочу сказать, что вот этот уходящий год, он очень многим людям ну, то есть дал пользы различные. Да. То есть кому-то пользу в виде того, что он что-то получил, кому-то пользу в виде того, что он что-то потерял, но при этом, соответственно, получил определенный урок. Как и каждый предыдущий год. Вот, все зависит от того, каким образом вы это принимаете или нет. Да. Потому что если вы находитесь в состоянии борьбы с обстоятельствами, то вы будете, вы будете все время терять свою энергию. да. А если вы будете, будете находиться в постоянном постоянно состоянии принятия или состоянии равновесия, да, когда вы будете каждую, каждую, ну, то каждую ситуацию, ситуацию, которая с вами происходит, происходит, разбирать и находить в ней что-то полезное для себя, какой-то урок, да, то есть, который вас приведет именно к развитию, тогда у вас будет все время рост. Поэтому я вам всем желаю вот начать принимать все в вашей жизни, как у вас есть, да, то есть перестать бороться с кем-то. И самое главное, самое главное, чтобы у вас были цели. Только, конечно, если ты не занимаешься ММА, борьбой, тогда, блядь, не прекращайте бороться, потому что это и есть смысл того, чем вы занимаетесь. Да, то есть, и еще хочу обратить внимание, что когда вы, например, к своим целям движетесь в одиночку, это одно, но если у вас уже есть семья, да, то есть, когда мужчина с женщиной, там, или уже с детьми, все вместе, это еще более сильная энергия, и гораздо быстрее можно двигаться, закрывать любые цели. Касаемо монеты Юми, касаемо монеты Гнезе, я вам тоже хочу сказать, что а, идет сейчас очень... Да, и тут тоже очень важное отступление. Если вы идете какой-то цели, а ваш партнер, ваша семья вас не поддерживает, то, скорее всего, это не семья. Если, конечно, эта цель здравая, да. если вы оба понимаете, что а, это для вас двоих и важно, и оно в лучшую сторону для вас, то есть это ради семьи, но семья это, это не поддерживает, то надо задуматься. Или цель, может, не такая хорошая, как вы себе в голове надумали, или семья немножко не является семьей, потому что я очень часто замечаю и у своих знакомых и даже родных, что люди, ну вот они, ну не надо им находиться вместе. Ну не друг для друга они вообще и противоположности и они только вред себе наносят а, в своем союзе А люди все равно продолжают оставаться вместе это а, навязанная советским обществом наверное такая идеология что вот выбрала до конца жизни жить с человеком но нет иногда бывают случаи что вы а, если разбежитесь то вы и себе лучше сделайте. И даже тому человеку, с которым вы вместе тянете вот этот вот состав, который уже никуда не едет. мощная трансформация рынок, ну то есть что происходит на рынке, это идет, так сказать, ну, перераспределение, да? то есть помните, да, что сказал Лорен Баттер, что рынок это то место, где активы от нетерпеливых уходят терпеливо. И что, это только сейчас идет, или это всегда так было? Почему нетерпеливые э, в минусах всегда? Потому что это перераспределение, оно идет всегда. Просто в призм был такой момент, что не было перераспределения на хайпе. Потому что у всех всего было в избытке. А вот когда начались тяжелые времена, то люди со слабой рукой, они просто сливают, сливают свой актив. Превращая его в пассив Это ей слабые руки И это как раз таки преимущество тех людей Которые независимы от тех денег Которые они вложили в ту или иную сферу Которые не брали кредит Не отдалживали деньги То есть не обременяли себя Какими-то еще дополнительными кредитами да, Назовем их так Потому что когда ты вкладываешь свободные деньги Пусть даже и небольшие то то у тебя нету нужды их срочно в какой-то определенный период времени достать, если это, конечно, не какая-то критическая ситуация, там, болезнь или еще что-то. А когда ты вкладываешь кредит, то у тебя потребность каждый месяц его выплачивать, она все равно остается и на твоих плечах висит. А это и есть слабые руки, когда ты поступаешь неграмотно. И Рой Клуб зачастую это пропагандировал. Сам Мошкин, о, великий, хвала небеса, Мошкин. Он людей чуть ли не принуждал вот такие глупые поступки совершать. Все для чего? Чтобы самому лично обогатиться. И, соответственно, самое главное, самое главное чтобы вы правильно распределяли свои капиталы. Естественно, поэтому ну, я, как и раньше, на своих выступлениях ездил. А самое главное, научиться вообще создавать капитал. Вот самая первая ступень. Чтобы его перераспределять, распределять, надо научиться откладывать деньги. Надо научиться создавать капитал. Поэтому желательно, чтобы вот эти лидеры тоже учили. Ты по городам рассказывал, да, про то, каким образом правильно распределять свои капиталы. Рассказывал про то, что такое криптовалюты на понятном языке даже для бабушек. Как я продолжу это делать? Вот, и мы будем постепенно, постепенно вместе, вместе с вами вот эту вот действию вести для того, чтобы, чтобы люди понимали, как все устроено, понимали четко от этой жизни, да, то есть да, о том, что, что сейчас происходит, и наше сообщество росло дальше. Да, да, потому что, что Рой-клуб это, это не монеты, не, не токены, токены, это мы сами, люди, которые объединились и идем да, дальше. Да. Я недавно, кстати, еще да, очень, очень интересный пример приводил на своем созвоне. Сейчас тоже хочу сказать: в Рой-клубе есть две категории людей. Две. Одни это категория, можно отвести как участники это кошки другие собаки. собаки знаете в чем разница кошка она получается пока ее кормит хозяин она его любит как только кормушка закрылась кто-то другой начинает кормить она другого начинает любить а собака независимо от того будет кормить ее хозяин не будет кормить ее хозяин она всегда будет едеть надеяться ждать его как ими ну да совершенно верно вот Мошкин это кошка потому что а, когда все хорошо было когда люди несли деньги и Мошкин такой весь счастливый Всем желал всего самого лучшего. А потом, когда уже кризисный момент настал, когда Мошкин понял, что он недополучает. Раньше он больше зарабатывал у него там, в его телеграм-каналах, что он там говорил? Да пошли вы все нахер, да? Это я еще сейчас не матерюсь, потому что я не могу воспроизвести в точности, что он там говорил, но он посылал всех куда подальше и надолго. А вот, в принципе, и есть весь посыл Аделия. А на самом деле в Рой-Клубе есть три типа людей. Это ведомые дурачки, которые верят во всю ахинею, которая происходит. Есть вот эти шкураторы, которые знают, что они могут нести любую ахинею. И найдется часть публики, которая на это клюнет. И с помощью вот этих хохов они заработают. И есть еще одни люди, которые ходят по хайп-проектам периодически. А, никакого негатива у меня к ним нет. Которые заходят... И говорят людям вот так и так это пирамида а тут можно попытаться заработать А можем и не заработать вот я для себя выделил, если так на скорую руку три категории людей конечно если начаться начать копаться дальше то и больше может этих категорий есть но есть явные лоховоды есть люди которые понимают где они находятся и понимают что за счет остальных они также смогут заработать но не скрывают этого есть дурачки которые ведутся на всякую фигню, которую им впрягают волховоды. И поэтому подумайте, когда вы находитесь в таком сообществе, к кому вы себя относите? Больше к кошкам или к собакам? Вы вообще проанализируйте ваши мысли, ваши... Лучше всего себя относить к людям. Это самое правильное. ...состояние вот это вот психологическое. И я все-таки хочу сказать, что, ну, чем больше будет у нас вот таких людей, которые будут понимать, что ценность клуба все-таки в людях, в единении, в энергии, в общении, в... Ну... Вот я про это уже на протяжении большого времени говорю, что ценность строй клуба, когда он был, вас, люди, вас, рядовых участников, которых каждый раз бреют. Вот вы поняли, что несправедливость какая-то происходит? Вы поняли, что вас пользуют, да? То, что, можете наваривается на вас. Вас же там дофига. Взяли, заблокировали ему. Крипто ТВ сейчас канал есть, Да который также за счет рой клуба поднялся за счет вас вы все на него подписаны вы его аудитория участники бывшие участники рой клуба этот канал а, делает рекламу другим каналам зарабатывает на него вы можете узнать сколько стоит реклама посмотреть сколько этой рекламы там вообще а, выкладывается И эти все деньги идут мимо вас не откупаются на него и не сжигаются и всяких таких делов не происходит то есть вы создали человеку источник дохода да, мошкину он вас всех кинул а канал дальше ведет и продает на нем рекламу и его не беспокоит ваше благосостояние хотя можно превратить вот смотрите разработчик создает рекламный канал вы аудитория этого канала нагоняемая туда да, вам никаких бонусов от этого не приплывает Смысл вам тогда поддерживать его, вот это детище, этого канала. Но разработчик мог бы поступить, создатель Мошкин, по-другому. Создать крипто-новостной канал, посадить туда человека, двух людей на зарплату, платить им зарплату, а остальную маржу, плюс от рекламы, которая размещается на этом канале, тратить на поддержку всего остального сообщества выкупать эти юми говняные или глизе что там у них на то время было и сжигать их просто вот просто зажигать потому что это и тем самым понятное дело из оборота изымать монету тогда бы она может так сильно или в эту фигню ставить что они там ой как это там называлось стенка вот в стенку эти деньги ставить но хотя лучше не в стенку ставить просто раз в месяц брать или там каждую неделю или каждый раз когда у тебя берут рекламу просто выкупать эти монеты с рынка и сжигать это бы намного больше пользы было и уважение только бы этому лидеру пидеру мошкину было бы от этих действий но нет нет все ресурсы именно на заработок ни о каком там думания людей, о массах, о народе, да, которые находятся ниже, нету. Лишь бы свои карманы набить. И все. Ну, то есть вот в этом во всем, тем мы будем лучше и сильнее. Вот поэтому еще раз хочу раз всех вас поздравить, чтобы в будущем году у нас уже все было гораздо лучше, чтобы у нас как можно меньше людей извлекали отрицательные уроки, и все больше больше было подположительно. От души Рахан. Супер. Так, Ксения Лина, на связи или Алексей Ильин Так, ну ладно. Юрий Камба. Алло, алло. Слышно вообще нет? Да, да, тебя слышно, отлично. Так. Кто ты? Так, кто у нас нашел? Давай пару слов. Так Только сказал, вылетел. Так, следующий по списку Ольги Дулова. что Тут я. Пёс. Я Я Как ну, давай пару слов про вообще, 21 и план на ну, ну что, я как всегда с вами. С моим любимым роддлубом что бы mm -hmm. происходило. Понятно сейчас, как сказали, корнится плохо. Но переживем мы эти моменты, как говорится. Поедим кашу, все хорошо. Будем двигаться дальше, потихоньку строимся. Не обращаем внимания на то, что происходит там выше. Это тоже все пойдет. Не обсуждаем. Всем желаем в новом году достатка любви сидим не обсуждаем то что происходит выше нас плохо кормят именно пассивные участники я вообще считаю что это неправильная модель если есть иерархия какая-то когда есть какие-то верхи какие-то низы и эти верхи не знаю говорят блин мы стараемся только для вас если у вас есть какие-то предложения вы чем-то недовольны то давайте вместе исправлять ситуацию давайте работать над этим они заседают и боятся ничего делать не хотят так вы сами себе вредите. Потому что если верхи не критиковать, если им не указывать на их ошибки, то они, во-первых, будут думать, что все правильно делают, а во-вторых, в те моменты, когда они закручивают гайки, когда они понимают, что они перевес в свою сторону делают, набивают себе карманы, в чем-то ущемляя вот эти самые низы, и все это схавали, промолчали то они будут думать, ага, в этот раз прокатило, в следующий раз тоже сделаем, а возможно еще больше закрутим гайки. Поэтому это позиция ущербных, на мой взгляд. Забиться в уголок и сидеть, ждать, думать, что за тебя какое-то решение кто-то там примет, которое тебе на пользу пойдет. Да никогда такого не будет. Все будут принимать решение, которое выгодно именно им. Это осознайте. Помириться со своей семьей кому-то, кому-то вообще не ругаться. Ну и продолжать. А кому-то не мириться, желаю, с своей семьей, если она уёбочная. Это отсылка к Мошкину, его жене, или они там вдвоем контужены. Но даже если они вдвоем контужены, то, блядь, представляете, что этот союз может сделать этих двух людей, когда они вместе будут. Я боюсь представить, какими там дети вырастут. Наше движение. Я думаю, что у нас всё будет. Все встретимся, обнимемся. Курс взлетит до 180 долларов. Главное, это руки перед этим помоете и в масках обнимаете. Можно, за конечно, заманим. Тогда все наладится. Ну и всех благ, всех люблю. Супер, Пиши. супер. Так, а. А, Артем упа? давай, пару слов. Так, кто следующий? Так, Игорь Чука. Да, да. Всем привет, ребята. Я в рой-клубе в Мерита. Ну, тоже заходил бы в высоком курсе, я пришел вообще в руку по цифрам, кто знает, кто поймет, и никак не сомневался. Это очень круто меня трансформировало за это время. Трансформация дала мне такую некую уверенность в себе. Я уже знаю, что я в таких или ситуации, ситуациях друг с другом я, знаком, я нормально расчеты, расчетов, расчет, не подаваться эмоции. если мы я максимально советую. И, на самом деле, внутри, вот, то, что происходило, я думаю, то, что... Ну, внутри тебя две такие, два человека, которые склоняются в одну или другую сторону, кого-то больше ворвется, больше побеждают, конечно. Это вот ситуация, то, что происходило, я думаю, это не только в моей клубе, ну, ну да, это вот я транспарентно отлично на них как-то работал, я это мне даже дало крутую трансформацию даже в других отношениях, в отношениях даже с друзьями, его я уже, ну. Понятное дело, что везде, во многих случаях, аспектах жизни случаются ситуации, когда действительно есть черная полоса. Которую надо преодолеть, все будет хорошо. Но это не подходит под модель Рой Куба. Это не подходит также под модель Туркменистана и Северной Кореи. Когда люди выживают, а верха сидят, памятники все золотые ставят. Шикуют вообще. Это не подходит. Все, когда находятся в одинаковых условиях и преодолевают эти неудачные ситуации, тогда это действительно команда. А когда верха жируют. Они вам говорят, что давайте, поднажмите, мы справимся с этим. Это хуйня собачья, я вам так скажу. Вас наебывают где-то. Кто, кто понимает, как бы... Ну, Там, что, мы стал, тебя все понимаем. как-то сказать. Выдерж... Сказал тот, кто в Кадиллаке сидит. За чужой счет. Выдержаннее стал. Я как бы не знаю, более расчеты, Вырос из мальчика в мужчину, можно так сказать. Это очень круто, никогда не сомневался в райклубе все это время, я верил. Я смотрел, я смотрел на старшего куратор, смотрел, что они делают. Если они не пропадают, если они выходят на связь, все нормально, значит, ну а что париться? Тем более, вот форум, который был, на форум приехали, вот Адель приехал с семьей, он... Я сначала я смотрел, зачем, думаю, парни это надо семью сюда звать, все летит, все на терроры, а он еще семью туда тащит. И посмотреть на это, думаю, ребята приехали, сами не побоялись, думаю, а что тогда париться, -то, что-то там сомневаться, если все живется нормально, ну и так не с этим зато как хорошо обуть людей а потом привести семью туда хотя может это рискованный также момент вдруг ты кому дорогу перешел да, кого-то на бабки кинул а тут еще свою семью засветил и предоставил возможность кому-то с вами со всеми на короткой руке пообщаться это тоже а, поступок неразумного человека хотя я прослушал о ком он говорит если он говорит о мошкине то это нездравый поступок был бы с его стороны. Как и нездравый поступок, в принципе, то, что он сделал, осветил свою личную жизнь, осветил свои семейные проблемы а, на всеобщее обозрение, выставил все это. И также, мне кажется, он нанес непоправимый ущерб проекту, который он вел. Сейчас он отстранился, якобы отдел, но на самом деле мы все с вами понимаем, что это не так. Я только друзей прятал, -то только знакомых, и многие из моих друзей показали себя на самом деле. И, ну, очень круто. Желаю, чтобы все у нас наладилось, а потом взять на Минус меняется на плюс, и обратно только 0, что меняется. Да, да. да. То есть все круто, ребят, не, не переживай насчет курса. Ну, все на но ребята работают, видно же, они работают. Ребята не сидят, вот в вот Ну что, здесь. Артем, давай еще один форум, так, еще ребят, легко. Все, ребят, всем, кто всем, всем, всем, всем, всем патч, ребят, не сомневаемся, держимся, все будет. Время, нужно, ну, время, нужно? нужно время, ребят, время. Так, кто у нас тут, Татьяна Олежкина? Я, я в офис, не в офисе, у меня очень плохая связь, плохо, ну, без, без, без, без, интернет плохой, точнее. Хорошо слышно, вообще хорошо слышно. Да? Ну, я хочу сказать, что я благодарна Ройклубу, я вообще. Я стал другим человеком, стала думать по-другому. Все мои, которые по-другому, друзья, назывались, в сковочках кавычках, они отпали, появились новые, появилось новое мышление, появилась такая, как... Возможно, те друзья говорили, что ты дура, тупор, и ты обманываешь людей. Отнимаешь у них деньги и за счет этого жаруешь. Возможно, они просто не захотели общаться с плохим человеком, а ты нашла себе вот достойную компанию. Появилось желание работать, людям снять. Потому что минус на минус он не дает плюс, да. Если два человека с отрицательными качествами встречаются, они не превращаются в положительных людей. Скорее всего, это плюс в том понимании, что тогда другие люди видят что это два долбоеба вместе сошлись и пытаются абстрагироваться от них. Тогда в этом случае а, дает плюс. Но этот закон действует только в математике. Перестать чего-то бояться, стесняться, э, и двигаться по-другому. Я забыл. Ты, Ильюша, Годилак купила держатель для смартфона, что денег не хватило. Мошкин не подкинул. Ну, зайди там, фикс-прайс хотя бы приобрети. Они там довольно недорогие, вроде бы. Я, я только что привет, я, я только подключилась. Только Только-только, ты включил, я надо. Не знаю, что, что от меня Пошло. хотят. Пожалуйста. В 21-м и планах на 2-м. Ну, 21-й, конечно. Что я могу сказать, много, конечно, ну, конечно очень, очень хорошего, хорошего было. было, вот, но на двадцать. 20... Если, как я правильно услышал, что это женщина из Беларуси, то не очень много хорошего на самом деле было. Второй, вообще планы, планы, планы привести в Беларуси э, форум. Ленка, ты немного опоздала. У Беларуси ты уже ни шагу не проведешь, потому что такой страны уже не существует, уже новые есть. Первые, которые. Привет приедут. Вот, ну, ну какие, какие еще планы? планы? Ну, планы э, сделать минимум восьмой уровень, это минимальная команда тысячу человек. человек в команде, чтобы было. Будем стараться развивать Белоруссию, конечно. Супер, супер. Ну, ну, ну, все, как бы у меня. Благодарю. А то только, ну, то только только отключилась, еще даже Так, Игорь давай. всем привет, у нас уже как-то <смех> ночь, но уже новогодний, вон кругом горят, <смех> хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом, как Адерий сказал, ну, есть такое дело да, по поводу кошек и собак, чтобы не сказать грубее, ну всегда так было, есть и будет, и это пройдет, поэтому все будет как хорошо. Если так всегда было, есть и будет, как это пройдет? Я просто в клубе еще до его основания, поэтому у нас это дело не первый раз я в ройкубе до его основания понятно какие люди бывают в водолея наверное раньше всех вошел у нас да, России. России. не удивлюсь если и тигр по году рождения да и там еще и вином там и совершенно да, и генераторы эти топливные которые Машкин всем силы вот вам прямой, прямой пример человека, который или лох по жизни, потому что его сколько раз не кидали бы, он все равно прется за этим Мошкиным. Или лоховод, который вот прется как раз таки в эти проекты, чтобы кидать других. Тракты и призмы. Но дело в том, что сейчас это наша уже монета, поэтому нам здесь немножко попроще уже. Поэтому э, все будет хорошо. Всем спасибо. всем всем ну да. Хорошо. Все будет да, хорошо. Так, хорошо. Так, Саня, все Андрич, будет пожалуйста. хорошо, я это знаю. Здорово. А, Здорово! А, старая, старая города пошла. Так, бы, ну, стало основание у нас. В пророку, да, у нас было много детского по день, мы тоже не читали. Как, в Галюк, то, там, мегаватт контракт, и там, там еще была в модель, Как в мегаватт-контракт? Стал миллионером. Партен, да, Месяц, Месяц. Вот, у нас тоже было много всяких просадок разных. Да, в основном все просадки, они как становилась просадка, так все бабки и теряли. В принципе, их много было, ты сам это подтверждаешь. Первый выходил там, извините, с В принципе, тут как бы, мы не сомневаемся нисколько, потому что у нас мир трансформировался, меняется постоянно. Как-то нужно, чтобы подставился под эти течения, и все будет как-то... Ударили в одну щелку, подставь в другую. Как правильно тоже люди заметили, что подметили, что если лидеры выходят на связь, они приезжают даже с семьей на форумы, то есть никто не гасится, ничего, никто не убегает, все нормально. То, что там как бы у володе, там проблема определенная, как бы у каждого могут быть проблемы, когда как бы, сердце понимать. Вот, как бы, вот. Так что как бы все нормально будет. То есть, в принципе, сейчас в и выйдем. Все политики. Главное, тот, кто до конца остался, тот лучше давать ну, Вот я, я, я говорю, что я шестой уровень закрою, я закрою, что все из -за, из за. Ну вот вам пример еще одного лоховода. Хорошо, что он по видеосвязи это все говорит. Сибой, будет, Будь Красава. Будь. Есть план, есть этот. Да. Да. да. Цель план. Делаем, делаем. Все, всем удачи. Супер. Так, ну что, кто у нас тут из активно признаешь? Ребята, посмотрели мы половину. Вот ровно половину почти не хватает у нас тут. 16 секунд буквально до половины но думаю разделим на две части потому что и мне как-то надоело сидеть ролик уже на длится достаточно большое количество времени уже час 19 длится ролик поэтому на первую часть хватит если давайте если будет 1000 просмотров из лайков тогда запишу вторую часть возможно этот ролик нафиг вообще никому не упал скучная фигня какая-то какие-то лидеры сидят что-то там втирают рассказывают у них может уже и команд не осталось а мы тут сидим эту тему дальше мы солим поэтому всех с наступившим новым годом желаю чтобы этот год у вас был лучше чем предыдущий. ну и если хотите поддержать в выход Второй части как раз таки вот этого созвона лидеров рой клаба то репост ролика в чаты которые в которых люди это будут смотреть ну и не забывайте ставить лайк и подписываться на канал если вам там интересно то что на нем выходит у меня все